Привет, меня зовут Анна Алферова, и я предлагаю поэкспериментировать. Интересно, сколько времени понадобится для того, чтобы сделать градиент на 10 ногтях? И Я уже покрыла 10 тип с цветами, которые особенно популярны летом и весной. На них шикарно смотрится белый градиент на свободном крае. Итак, поехали! Добавляю в аэрограф всего две капли краски. А чтобы наш эксперимент не был скучным, я при монтаже видео добавила таймер, а потом уже все вместе ускорила. Вы еще думаете обучаться аэрографии или нет? Думать некогда, скоро весна и лето, это тот период, когда градиент особенно популярен. Если вы находитесь в другом городе, у меня сейчас проходит акция, и я распродаю свой онлайн-курс по аэрографии на ногтях за сущие копейки. Ну вот, эксперимент закончился 2,5 минуты. Как вам такой результат?